What you Это была довоенная лесная дорога, на которой по ночам любил ездить в черный кранкаш в людей. Я бапал эту дороги, людские косточки, никим не оплаканные. Они все рассеяны в этой старой лесной дороги. Субботу, еще как надо быть, помылись в бане, дети 5 пять, еще. И утром вот, часы четыре, потом а уже и раньше с конца, вот с этого конца, вот с этого конца, приехала машина черная, с железом с чем обита черная. И постукались. Ну, не, нет, не ломались, не стукали, и Вышел батька, пригласил ее кукату, надел штаны в рубашке, вышел. И детка Габуся. И они, конечно, не крутили им ни руки, не вязали, ничего. И хоть пройдёмся с нами. Как его рас расповедал это сам э Сидоренко, это был на учение майора МГБ в середине 50-х годов, 40-го, сейчас Хрущевская, Лиги Чистки. Это он Я на ночь брал два пистолета, насыпал спал в по трену, ну, двоих Шофёром пробили за ночь э, случайно два калитры рейс. Машину ставили так, как фарми освещало само это место, значит. И под ним вытягивали и расстреливали людей. Калитры особливо особенно мощные упарки, то у них одно слово была под машиной такая долгая кочерга под ахтованной кшталт багра, которая натягивала. Защипляли человека за опортку и просто вытаскивали за машин и достреливали уже тут на краю ямы. Мама говорила, через несколько дней обратно поехала в эту Войшу узнавать. Сказала, хлеба взяла, там салая кого-то. Кажа нас пущили в двор, А там дверь открыли слева. И еще у Шерам, у Рабам, что у якими шли мужцы, согнут проголовок. И я пришел в батька, уйти мать, как рукой махнул, так что Оля едь домой, на смерть, мне не жи домой. Матька, кажа, лифт у машину, а одна, машина, иди, а теплый, туды, садик. Другая подокоживает, туды, садик. И мы, как же, еще это видим. Именно выдача оружия позволила мне сделать выводы о существовании некой какой секретной группы, которая зачем-то его использовала. Ну, потом сопоставив вот некоторые даты, личности и другие обстоятельства, которые я прочел, увидел, услышал, я пришел туда, что он был использован, именно этот пистолет, в целях убийства наших оппозиционных политиков. Но мы это все пережили уже. Это было во времена репрессии 30-х годов. И уже прошло 13 год. Конечно, это э, такие уже великие э, отрезок э, часу. И, э, конечно, нам бы всем хотелось, чтобы были некие выники э, этих справ, але э, на жаль выников э, этих нема. Э, видите, Винь не незразумела, не уже не хапая нашим уладам, нашим правоохранительным право органам 13 год, как донести до нас хоть некую информацию.